Здравствуйте друзья вы на канале ВВС и с вами я Вячеслав Валерьевич Сердюков пока заливается видео на канал хочу сделать еще один маленький ролик по поводу структуры в криптовалюте призм для начала вот мое предыдущее видео которое я залил 7 марта на нем использована в качестве заставки картинка это скриншот с discovery призм с нашего первого кошелька то есть с первого кошелька в нашем паровозе 762 585 монет под первым кошельком на 6 марта а вот эту картинку я сделал сегодня 775 300 это на 13 тысяч больше за три дня с учетом того что вчера было 8 марта кстати всю женскую половину Поздравляю с прошедшим праздником, желаю счастья, здоровья, успехов и высокого вам парамайнинга. Вот. И теперь я захотел, хотел бы зачитать вот такой текст, нам прислал Валерий Михайлович в чат. Это выдержка из чата Веерников. Олег А.К. Бэтмен. Призм свихнет всем мозги очень скоро, и вы это увидите, как это произойдет. Таких, как мы, уже тысячи. Дмитрий. И только полный дурак этого не понимает. Дмитрий. В паровозе паника уже полная. Их лидеры бегут. Олег. Пусть продают по 0.01, а мы выкупим. Дмитрий. Лайк. Олег. Мы ведь люди. Дмитрий. Широкая улыбка. Дмитрий. Они хотели соскамиться, у них это успешно получится. Олег. В паровозе кто не работает, это дурдом. Никто не работает, это дурдом. Объясняю, запомните, ничего не может быть просто так, Олег. И честность всегда победит. Не буду это читать. Значит, что я хотел сказать, ребята, ну, мы добрые. Надоест вам сидеть с маленьким пароманингом. Приходите к нам в нашу структуру, паровоз «Призм». У нашей структуры есть вот такая фишечка. Я думаю, что ни одна другая структура этим не сможет похвастаться. Тем более веер. Это на Google диске наша таблица. Вот здесь первое, первый адрес. Это машина создателей, которая открыта 18 февраля 2017 года. И кошелечек первый в нашем паровозе. К ней подключен 31 марта. Дальше от него начинают уже расти все остальные вот 22 мая вот здесь зашло сразу очень много подключено кошельков но они пустые я не знаю там либо ключи потеряли те кто их создавал либо просто не захотели участвовать в этой структуре а может быть это законсервированные кошельки которые когда нибудь потом люди используют потому что сами помните в структуре уже 775 тысяч 300 скоро будет миллион и этот миллион будет двигаться двигаться двигаться он будет под каждым кошельком потому что разница смотрите вот здесь в таблице я учитываю пару раз в месяц я обновляю баланс и она считает как бы вручную поэтому здесь немножко не полностью боковые веточки не учитываются там потом я обновлял последний раз 3 марта тоже а, ну разницу видно под первым кошельком 623 под вторым 618 618 617 616 и так далее так далее так далее так далее вот значит посмотрим внизу пониже да вот до нового года до 30 -го декабря зарегистрировано в структуре 299 на ну, минус 1 машина 298 по факту кошельков вот и на сегодня запомните 300, грубо говоря 300 запомните на сегодня 9 марта прошло два месяца и 9 дней 613 то есть 313 человек зарегистрировано за 2 с копеечками месяц вот здесь мы учитываем баланс, а эта строка считает сколько монет, согласно вот этим данным, под этим кошельком находится. Итак, последний кошелек зарегистрирован 8 марта, а вот этот кошелек зарегистрирован 6 марта, за два дня до этого, под ним уже 1000 монет. А вот этот кошелек зарегистрирован... 28 февраля за 9 дней за 8 под ним уже 10 тысяч монет и двигаемся вверх двигаемся вверх смотрим вот соточка под этим кошельком зарегистрирован 28 января 100 тысяч монет месяц и там практически 10 дней месяц и полторы недели опять повторяю это цифра немножечко не полная потому что если посмотреть в Discovery под каждым кошельком там может быть 1 два 3 10 может быть подключено то есть как бы такие маленькие веера вот люди подключают просто активируют какие-то новые кошельки своих друзей потом они создают еще один кошелек и встраиваются в паровоз а тот предыдущий используют для парамайнинга ну может быть для транзитных каких-то транзакций, переводов вот так что структура паровоз я считаю наиболее эффективная а вот эта шуточка уже от нас вот так выглядит одинокий кошелек, подключенный к системе веер, если набрать его номер в Discovery PRISM. Ну что хотелось бы еще сказать, у нас уже давно существует чат для обмена PRISM, в котором идут очень оживленные обмены, можно посмотреть, куплю 100 за киви только что купил 100 сегодня почти выходной купил 2 800 продал 3 300 то есть примерно 3-4 тысячи монет в день обмениваются только на этом чате учитывая что существует еще биржа btc альфа на которой точно также происходит свободный обмен монет никакой проблемы продать призмы по одному американскому зеленому рублю не существует и точно так же приобрести итак друзья приглашаю всех в наш паровоз заходите к нам на сайт parozdhysprism.com подключайтесь мы будем рады всем приходите всем добра пока